Всем привет вы на канале аниме кун озвучивает Эдмен и Алукардия и это топ 15 аниме связанных с криминалом сразу хотим предупредить что это только субъективное мнение автора и места данного топа не имеют значения а мы начинаем приятного просмотра Бандитас у вас течет кран отломалась ножка стула завелись тараканы в Японии в таких случаях звонят в специальную контору, мастерам на все руки, которые все починят, совсем помогут, все проблемы решат. Называются такие мастера абстрактным словом «бенриасан». Вот только где-то есть районы, где бытовые проблемы имеют широкий криминальный масштаб, а вредители крупные и злобные двуногие, от которых дрожат даже иные тюрьмы. Вот на таких улицах и переулках вырастают свои «бенриасан». Которые также без вопросов приведут любой объект хозяйствования в состояние «нет проблем». У вас еще и проблемы? Не раздумывая, звоните Варику и Николасу. Приятная секретарша всегда ответит на звонок, и специалист немедленно отправится вам на помощь, прихватив кольт, катану и прочий рабочий инструмент. 14 место. Великий притворщик. Не будет преувеличением сказать, что Масата Эдамура, вероятно, величайший в Японии мошенник. На пару с подельником Куда он решает провернуть аферу в Асакусе и обмануть некоего француза. Однако в итоге оказывается обманут сам. Ведь француз, которого они так неудачно пытались обдурить, оказался не кем-нибудь, а самим Лораном Тьери. Человеком такого высокого уровня, что ему подчиняется даже мафия. Теперь Эдамури и Куда придется заниматься грязными делишками, которые поручает им Лоран. И еще неизвестно, куда это их заведет. Блокнот Бога. Из-за частой смены школы, 16-летний Наруми Фузи Сима стал тихим и нелюдимым парнем. Одноклассница Наруми Аяка Синацаки привела его в Раману Мин, где собирается местная тусовка. Здесь, на третьем этаже, живет девочка Алиса, которая никогда не покидает свою заваленную мягкими игрушками и окруженную мониторами кровать. Кто бы сомневался, перед нами Шерлок Холмс 21 века. Однако Убежище Алисы – самое настоящее детективное бюро неудачников, где собираются парни-недоформалы, и ее верная команда, не желающая принимать двуличные условности общества. Примкнув к ним, Нарми увидел своими глазами, что на улицах, в серой зоне, за пределами государственных законов, есть совсем другая жизнь, безжалостная и жестокая, но одновременно более человечная и откровенная. 12 место. «Западные ворота» Парка Кабакура. Экабекура – район, где правят банды, а люди, невзирая на это, живут спокойной и счастливой жизнью. Здесь проблема решает не полиция и не государство, а отдельные личности, способные найти общий язык с другими бандами и выход из абсолютно любой ситуации. Наш герой, Макота Мадзима, как раз один из таких людей. Однако, когда нарастающая волна насилия приводит к тому, что Макота теряет любимого человека, ему придется сделать выбор – попытаться усмирить Шторм? или позволить утопить западные ворота Парка Икабакура в крови. Гангрейв. Брентон Хит тихий и пассивный человек, живет бок о бок со своими друзьями. У него есть свой взгляд на Марию, красивую девушку, которая его любит, но ее отец запрещает им быть вместе. После жестокого убийства своих друзей и отца Марии, Брентон бросается в бега со своим лучшим другом Гарри Макдауэллом. Когда он узнает, что опеку над Марией берет Большой Папа, глава Миллениона, крупнейшего мафиозного синдиката в городе, он и Гарри решают вступить в синдикат. Они проходят через многие трудности, живя порознь, друг от друга и выполняя различные задания боссов синдикат. Но вскоре судьба сводит их снова, и их двоих ждет успех или полный крах, ведь Брентон становится лучшим чистильщиком синдиката, стоя во главе своей группы «Полная могила» а Гарри самым успешным и самым молодым членом семьи Меллениона. 10 место. Голга 13. Дюк Тога – первоклассный снайпер, который всегда выполнит заказ клиента, независимо от его сложности. Более известен в узких кругах, как Гоуга 13 Он не любит, когда заходит ему за спину, не пожимает руку при знакомстве, не берет более одного заказа, никому не раскрывает свои секреты. Молчалив, жестокий и бескомпромиссный боевик расскажет вам, почему опасно переходить дорогу угрюмому мужчине средних лет в темных очках. Дом пяти листьев Кончается эпоха Эда, пока что границы Японии еще прочны, но власть Ягуната шатается, а черные корабли маячат на горизонте. Кризис уже близок, в стране множество безземельных самураев, которым нечего делать и кушать, а очень хочется денег и драки. И вот в столицу пребывает в поисках работы очередной ронин по имени Акицу Масаносуки, уникальный тем, что отлично владеет мечом, хорошо воспитан, но при этом патологически застенчив и не уверен в себе. Кому нужен воин, что при встрече с грубьянами лишь извиняется, не поднимая глаз? Акицу вполне мог умереть с голоду, если бы не встреча со странным парнем Яйти, по виду плейбоем и повесой, который вдруг предложил ему работу телохранителя. Восьмое место. Из Якудза в Идолы. Трое неудачливых Якудзе опозорились, из-за чего босс им дал выбор. Искупить свой грех смертью или... Или же уехать в Таиланд, сменить пол и стать айдолами. Конечно же, братки выбрали второе. Год жестоких и кровавых тренировок айдолов позволил героям совершить успешный дебют и стать известными. Но разве этого не хотели? Морская невеста. Кто бы мог подумать? что тонущий старшеклассник Нагасуми Метиса будет спасен самой настоящей русалкой. Еле выживший Нагасуми вскоре узнает, что ему или его спасительнице по имени Сан придется умереть, ведь никто не должен знать о существовании русалок. Но находчивые главы семейств быстро находят общий язык и приходят к единогласному решению – женить Нагасуми на Сан Тян. Днение самого виновника сложившейся ситуации спрашивать никто не стал. Но для Нагасуми это целая трагедия, ведь жениться, да еще за год до окончания средней школы, ни о чем подобном юный герой и помыслить не мог. Шестое место. Повесть о семье Аркана. В одном из морей параллельного мира открыт Рыгала, торговый большой остров. Такую благодатную землю завоевывали не один раз. Она подвергалась опустошению и ограблениям. Но к концу 19 века маленькая горделивая страна получила наконец-то независимость. Следит за порядком на острове и правит им не князь и не король, а мафиозная семья. Семья Аркана, пример нашего дела. Их объединит дух и кровь. Каждый член семьи обладает мистической силой, которую получил от контракта с одним из козырей Таро. Фактически хозяин острова и глава семьи обзавелся кличкой Папы. Четвертое место. Репетитор Киллер Реборн. В один вполне обычный день к Саваде Цуна который учится в средней школе, приходит малыш. Этот карапуз представляется как профессиональный и опытный киллер, учитель по имени Риборн. Он сообщает школьнику Цуне о том, что он станет боссом семьи Ван Гола и о том, что неудачник по жизни Савада является мафиози. Киллер Риборн сообщает Саваде Цуна Йоси, что на него охотятся. Чтобы будущий крестный отец не умер раньше срока, который ему полагается, маленький карапуз решает взяться за обучение Цуны. Он собирается научить его различным штучкам мафиозной жизни. Школьника такой расклад обстоятельств не интересует, но никто и не задумывался об этом. Псы. Бродячие псы, воюющие во тьме. Один город, четыре истории, четыре человека. Михай стар и сентиментален. Наото молода и безжалостна. Бада легкомыслен и никотинозависим. Гений, холоден и почти неуязвим. Что объединяет людей, чьи жизни так не схожи? Смерть. Смерть, которую они щедро раздают окружающим, потому что все они убийцы. Третье место. Шумиха. Действие сериала разворачивается в Америке в 30-х годах предыдущего столетия. Во времена Великой депрессии. Рост преступности был безграничным, поэтому убийства в барах, на улицах, грабежи – явление вполне распространенное. А в это время два клановых семейства никак не могут разобраться со своей территорией. Гандор и Мартилья воюют между собой. Налеты, убийства, грабежи. На этот раз дичью стали Люк Гандор и Фира Протченца, одни из клана Мартилья. Это зашло настолько далеко, что в поисках своих врагов убийцы не останавливаются ни перед чем. Поэтому континентальный экспресс оставил позади себя кучу трупов. Поезд, крадущийся тигр, стал кровавым транспортом для всех, кто попался под руки убийцам. А вот герой Айзак Дин и его напарница Мирия Харвин – мелкие воришки, просто едут себе в Нью-Йорк. А Дзилард и Эйнис – парочка ученых в том самом Нью-Йорке – ищут эликсир бессмертия. Закрученное гангстерское аниме начинает набирать обороты, и то, что на первый взгляд казалось лишь отдельными по смыслу событиями, сплетется в весьма необычный и запутанный клубок, а корни всего происходящего уходят глубоко в прошлое. Второе место. Акума Драйв. Некогда в Японии разразилась гражданская война, в которой насмерть столкнулись два столичных региона – Канта, в котором находится Токио, и Кансай, где расположен Киото. В той давней войне Кансай проиграл и, сдав позиции, стал подчиняться Канта. Вот только мятежную душу так просто не усмирить, и с течением времени Кансай стал постепенно выходить из-под контроля государства и полиции Канта. а главные виновники этого опасного неподчинения – преступники, известные как Акудама. Первое место – Кровь окаянного пса. После Третьей мировой войны Япония разделилась на две части, а власть над Ташимой, бывшей Трокио, получила преступная группировка Амела, где она и начала устраивать смертельную игру под названием «Игра». Главного героя Акиру арестовывают за преступление, которого он не совершал, но после предлагают даровать ему свободу, если он согласится участвовать в игре и одолеть ее короля.